Накопление и передача информации, склонность к контактам, общению значительно уменьшается. В сфере обслуживания, в торговле наблюдается снижение активности. И наоборот, увеличивается количество бессмысленных, порочных связей, появляется разболтанность, склонность к сплетням и клевете. Люди чаще становятся жертвой обмана и воровства. Меркурий управляет знаком зодиака-близнецы, по которому движутся кармические элементы гороскопа, влияющие на массу людей. Это восходящий лунный узел и черная луна. Эти эффективные точки говорят о морально-этических проблемах человека. Их соединение в близнецах в период ретроградного Меркурия в полной мере покажет самые негативные качества человека. У людей друг на друга открываются глаза. Некоторые в ближайшем окружении оказываются не совсем такими, как представлялись. В зависимости от уровня развития человека, от того, по какому пути он идет, количество возможных неприятностей увеличивается или уменьшается. Самый плохой путь в период ретроградного Меркурия осенью 2021 года поддаться всем соблазнам очиститься от которых будет весьма сложно в будущем люди имеющие высокий уровень сознания получат возможность увидеть негатив и не оступятся в этот период их иммунитет к нечисти усиливается но для этого нужно самостоятельное сознательное развитие каждый может влиять на общую ситуацию нечестный поступок увеличивает вероятность неприятностей в ближайшее время а светлый усиливает защиту от негатива в период ретроградного меркурия завершение сентября достаточно напряженное. ретро меркурий в напряженном аспекте с ретро плутоном тлеющий конфликт обязательно разгорится многие темы приходят в следующий месяц все происходит медленно то и дело возникают препятствия выявляются ошибки с 27 сентября по 18 октября 2021 года не стоит строить грандиозные планы или проявлять инициативу любого рода жизненно необходимо избегать интеллектуальной и физической перегрузки завышенные ожидания в этот период приводят к разочарованиям и бесконечным сожалениям. люди склонны сомневаться в себе или в партнере в его чувствах и в своих Многим период ретроградного Меркурия покажется долгим и тяжелым, но важно осознать, что все, что произошло и любые неприятности, в конце концов заканчиваются. Это период внутренней жизни, анализа прошлых событий, накопления энергии, которая после 18 октября резко перейдет в проявленное состояние. Люди, правильно понимающие потенциал этого периода, уже в скором времени смогут совершить качественный скачок в своем развитии. Знак весы, в котором Меркурий окажется в ретроградном движении в ближайшее время, символизирует социальные взаимоотношения, справедливость, равновесие. Планета характеризует сферу коммуникаций, общения, поездки, обучения, получения и передачу информации, а также ближнее окружение и родственников. В период ретроградного движения Меркурия люди более подвержены негативным влияниям, а естественный ритм своего личностного и духовного развития может быть нарушен активным вмешательством внешних событий и ситуаций из окружающей среды. Поэтому очень важно отгородить себя от токсичных людей, по возможности свести к минимуму социальную жизнь и сосредоточиться на самом главном, личном и фундаментальном. Период ретроградного Меркурия в Весах благоприятен для возобновления давних личных или деловых взаимоотношений, исправления прошлых ошибок и корректировки ранее начатых проектов. В это время не стоит закладывать новые циклы. Лучше подумать о том, как нереализованные возможности в прошлом могут стать надежной основой в настоящем и в будущем. В ближайшее время полезно задавать самому себе такие вопросы. Насколько эффективно я коммуницирую с другими людьми? Приведут ли меня к моим намеченным целям мои привычные способы коммуникации? Равноценный ли у меня взаимообмен с другими людьми? Сюда относятся ресурсы, энергия, время, деньги? Приносит ли мне желаемый результат взаимодействия с другими? Что следовало бы улучшить в этом процессе? Что значат мои жизни отношения? Какой смысл в установлении взаимоотношений для меня лично? Могу ли я полагаться на своих партнеров и на свои связи? Какую информацию я потребляю? Полезна ли эта информация для меня и пригодится ли она мне в будущем? Достаточно ли у меня знаний? Насколько мои убеждения и способ мышления соответствуют нынешним реалиям? Очень важные вопросы, подумайте над ними. После окончания осеннего периода ретроградного Меркурия, Перед нами возникнут совсем другие, новые задачи, которые нам придется выполнять с теми наработками, которым мы научились сейчас, в период ретроградного движения Меркурия, который в весах призывает к разумному спокойствию и сознательному выбору контактов. В это время необходимо выявлять способы достижения гармонии, вырабатывать свою систему оценок. После 18 октября произойдет пробуждение новых способностей, освежит память, и для многих начнется новый жизненный виток. Наиболее сложный период ретроградного Меркурия в весах для представителей знака Овен. Это оппозиция к вашему Солнцу. Приходится делать сложный выбор. У вас есть шанс освободиться от внутренних блоков, ненужных мыслей и контактов. В то же время... Можно возобновить дорогие вам отношения. Не стоит уходить от решения вопросов, если они проявились в этот период. Пришло время разобраться во всем. Используйте планетарные энергии правильно. Следуйте общим рекомендациям. И не откладывайте дела и разговоры на потом. Иначе в будущем вернуться к возникшим сейчас ситуациям и исправить их будет практически невозможно. Много препятствий появится у раков и козерогов. Период сопровождается нервозностью, рассеянностью и раздражительностью. Иммунитет вырабатывается в жестких условиях, но это дает вам силы видоизменять ситуации на более светлые и гармоничные. Неблагоприятное время для умственного труда и семейных дел, контактов с близкими людьми – не торопитесь принимать решения, высказывать свои претензии. Вас не услышат или поймут неправильно. Сусть свой круг общения до минимума. Откажитесь от заключения сделок, от подписания важных бумаг и работы с документами. Увеличивается вероятность заболеваний легких и верхних дыхательных путей. Могут почувствовать ухудшение люди с астмой. Постарайтесь не попадать в загрязненные районы, поберегите связки и горло. Будьте внимательны на дороге, как за рулем, так и в качестве пешехода. Если вы летом не успели побыть в отпуске, постарайтесь отдохнуть в период с 27 сентября по 18 октября. Для представителей знаков стихии воздуха, близнецы, весы и водолей, период ретроградного Меркурия в весах будет относительно спокойным. Главное не конфликтовать, идти на компромисс, взвешивать все за и против. В этом случае вы окажетесь в выигрыше. Вы можете успешно воздействовать на разум вашего партнера, супруга и членов семьи. Этот период при необходимости можно использовать для улучшения отношений с братьями, сестрами, соседями. Благотворно влияют на семейные отношения совместные вечера и пикники, романтические поездки и прогулки в те места, которые уже посещали ранее. Могут возникать хаотичные ситуации, но если вы попытаетесь наполнить их содержанием, глубиной, непосредственностью, то сможете улучшить не только свое настроение, но помочь окружающим выйти из сложных эмоциональных состояний. Близнецы, весы и водолеи наименее подвержены негативным влияниям этого периода ретроградного Меркурия. На вас лежит большая ответственность за других людей. Львы и стрельцы с переменным успехом медленно, но уверенно двигаются к своим целям. Но требуются огромные затраты психических, интеллектуальных и физических сил. Однако, если вы не откажетесь от намеченных планов, а только лишь немного снизите активность, чтобы укрепиться на достигнутом этапе, то после 18 октября вы сможете вырваться вперед и достичь желаемого. Люди из прошлого, предыдущий опыт, приобретенный в процессе работы или в отношениях, помогут вам пройти период ретроградного Меркурия наиболее гармонично в сложившихся жизненных обстоятельствах девы скорпионы рыбы и тельцы часто могут оказываться в ситуациях шаг вперед и два назад но это хорошее время для пересмотра своей самооценки планов на будущее существующих отношений для многих утомительный период вопросы решаются медленно планы неожиданно меняются что приводит к недовольствам и разногласиям с близкими людьми сотрудниками и коллегами могут напомнить о себе неприятные темы прошлого которые нужно понять и найти решение некоторые надежды по различным причинам и обстоятельствам не смогут быть реализованы в ближайшее время не переживайте и не торопитесь